Демонизирует мужчин. Омеги, баба-рабы, э, инфантильные, без гра э, границы не выставляют, хорошее дело им не доверишь, ничего нормально не сделают. То есть э, идет такой абьюз такой неразбира... Вот смотрите, вот у вас сюжет есть, да, вот линия. Вот художник, режиссер показывает, почему он не торопится расстаться. Там Сергей Махроспар, почему-то в последней сцене, в последней встрече, когда она говорит, ой, выброшусь. И он вместо этого, он говорит, вместо пока все разошлись, как море колораблин говорит, завтра встречаемся в 7, я у тебя, и мы все решим. Потому что до этого она говорит, выброшусь в окно. Та демонстративно показывает, как бы она выбросилась, вместо куртки. Мария вот видишь, как куртка полетела? Следующая я, потому что я никому не нужна, ни тебе, ни, ни Леночки, ни на работе. Он их всех спасает, потому что они в его границах. Понимаешь, они внут проникли в его границы и там творят, что хотят, вот эти хвостатые. Вот почему он не делает судорожных движений, чтобы потом всю жизнь не корить себя, что она покончила жизнь из-за меня. Понимаешь? Вот такие люди совестливые с эмпатией. Есть ли у Андрей Павлович эмпатия? Спрашиваю Хрова на киноклубе. Ты кино смотрел или нет? Пересмотри еще раз: все, режиссер тебе показал, разжевал. Все там есть. Это не прозрение, не. Как баба хейт не прозрение, так и олени хейт. Это не прозрение. Знаешь, какое прозрение? Прозрение это хвост свой спрятать, прозревать это всю жизнь по сантиметру, хвост отрубать. И бабу из головы. Как у Антона Павловича, да? Выдавливать по из себя раба. По капле бабу из башки свои выдавливать. И хвост отрубать. Кстати, про хвост там будет в кино. Ты как тот хозяин, который жалел. Собаку и по чуть-чуть по, по кусочку ей хвост отрубал. Дура ты, понимаешь? Они все слышат, что хотят слышать. Что жена услышала клятву Леночкой? Он это высшая клятва правды, произнесение клятвы. Раз ты такая дура, не веришь мне в правду про клянусь. Ах ты подонок, подставился. Ах, так когда они там в воздухе? Такая мистика у нее вдруг, блин, там вот проскочила. Они там в воздухе, нельзя кляться, иначе все погибнут. Почему погибли? Не из-за того, что там механик застрял в шоссе, а потому что муж поклялся Леночкой. Да, вот это бабская религиозность. Что это? Это густая смесь язычество и суеверие Также и это. Он с ней хочет по-человечески распрощаться. Она видит отрубание хвоста. Мне как хвост трубаешь, ой, больно, больно. Но видно, что ты на надрыве, с больным сердцем. Он хочет экологично с ней расстаться, экологично, но не знает как. Точнее, возможно, у него какие-то мысли есть, но в фильме показано это. Как вот да, издевательство над человеческими границами. Константин услышал об этом фильме на одном стриме первого Гестического, решил посмотреть, потом посмотрел разбор фильма в трех частях от Александра. В трех частях? Ничьюсь я дело но это был давно два года назад и сейчас я считаю что финал там крайне трагический на самом деле не такой конечно как захотели бы тетки чтобы он был чтобы он бросил любовницу ушел к жене или был наказан как-то но он там наказан ногу подвернул по щам получил угу. но все вернулось на круги своя потому что он удобен для вот этих хвостатых он вечно виноват вечно агрессор а они жертвы жертвам нужен агрессор в которого они превращают спасителя вот для них он их спасает всех этих теток спасает но они его обозначают как агрессора и злодея изменщика про до 40 лет и бросишь как меня Это варвара там предъявлял а леонов так сказал в компании пришел в компании уйдешь кстати алкоголическая тема крайне неприглядная вот, отвратительная сцена когда он заставляет их бухать заставляет их заставляет их коммуницировать леонов не переводчик он слесарь но он с профессором издании с переводчиком из мгу найдет общий язык в течение трех минут и будут они пить горькую не для того чтобы набухаться а для того, чтобы пойти природой любоваться, чтобы стать на одной волне друг с другом, чтобы этот своим профессорством не кищился, понимаешь? Чтобы найти общий язык, вот создаются как границы. Мы, мы, в компанию пришел, в компанию уйдешь. Хватит, никуда твой перевод нахер не денется, потому что принесешь 13-го статью, а тебе скажут, а тут вот ах, разбитая луна, автора Азапиту Луны тоже какую-то херню сморозил. Так что не будем печатать. И все твои бессонные ночи, дорогой Бузыкин, как и беготня марафонская между этими тремя огнями, четырьмя, ни к чему не приведут. Ты, се... Бузыкин, забыл, что он у себя один, понимаешь? Что он взаимодействует среди ху Он о людях думает лучше, чем они есть на самом деле. А те это видя пользуются. Точно так же, как эта машинистка увидела. Подранка, подраненного мужчину, затюканного у себя дома любимой женой, да, и бросилась на шею, бросилась, потому что этот человек в положении слабой, слабой позиции, да, таких не пропускают. Перед такими корчит из себя жертву Жанну Дарк. Же это что? Не только жертва, жена, понимаешь? И это не бросает своего муженька, потому что где она еще найдет такого совестливого, ответственного? Перед кем она будет изображать у себя Жанну Дарк? Знаешь? Она как выбрасывает эту куртку-то? И вместо того, чтобы по колхозному не заверещать, не заорать ах ты чмо там и я, да я тебя убью и кучугами в него кидаться, она вот так вот, знаешь? Вот так вот полечу я с балкона, если ты чмо такое от меня уйдешь. Понимаешь, вот так полечу, как курточка полетела, так и я полечу. Да? И ты меня довел. И всю жизнь потом будешь этим жить. Вот так вот. Понимаете? О чем речь? О чем фильм? Кстати, потом, я по рассказал, да, Басилашфилья сказал, я, в принципе, понял, о чем мы с... Потом понял. Вот поэтому человек снимал вся и не понял. Не понимал тогда, о чем речь. Все спрашивал у режиссера, о чем мы снимаем, да, о чем. А он говорит, ну обычная история. <смех> И когда всякие 30-летние вот эти инцелы начинают по этому поводу искать, искать там чмошников, ну это он про себя говорит. Что ни хера не знаешь, ни жизни ни людей, ни баб, ни отношения. <смех> так что сиди, помалкивай, слушай умных людей. Нет. Зум всем этим говорящим ведром помойным, дал возможность высираться. Фильм хороший, мне нравится. Финал трагический но он как бы такой двухсмысленный в первом двухгодичной давности обзоре я считал что он затеял я побег как у пушкина да? затеял он побег с помощью туриста в Данию или либо на остров жохова к северного ледопитого как его дочка куда то но к сожалению последняя сцена если внимательно присмотреться это все это финал он понял что Никуда не деться. Действительно, либо побег в обитель дальнюю, очень дальнюю, дальнюю, дальнюю. Либо да либо они сведут в могилку, вот эти вот милейшие жертвы, понимаешь, сведут в могилку. В 48. Вот. И да, он бежит со, вместе с ангелом, с кудряшчиками. Кудрявый херувимчик. И он нелепый с галстуком в рубашке в брюках и туфлях бежит к огням не в финскому заливу к свету огней фонарей к свету а они елова ништяк я на таких раньше всегда западал хрупкая тоненькая маленькая но посмотрите на ее лицо она когда вот в той сцене где она нас работы набирает телефон у нее на лице все написано она звонит домой, свой, женатому своему мужчине. Утром, прекрасно знаешь что там жена. Да. Ее кабельки не смущает. Она нарочно это делает. Как она нарочно, потом дарит куртку и пуговицы Может, жена заметит, что пуговица пришита черными нитками. А ему пришить некогда, он мечется между издательством, институтом, между. Биллом Хансоном и там Харитоновым, у которых по четвергам у них да дружеская попойка, хотя сам не пьет, но Харитонов в его границах хороший сосед, хороший друг товарищ, он говорит, я тебе говорил, купи машину, сейчас бы на ней за грибами ездили. В случае чего этот сосед тебе поможет, подскажет, трубы тебе поменяет или еще что-то. Это сосед, это друг. Хотя они разные. Этот переводчик, тот сантехник. И у них не было чванства. А, не может граница. Харитонов Леонов его границах. По четвергах у них общая граница. И тот его спасает от работы. Что тебе работа? Что тебе работает? Все равно зададут этой Варваре всю твою работу. Хватит, блин, работать. Пошли за грибами. Правда, их нету. Воздухом подышим, блин. Они ходят в зимнем лесу почти практически, ищут грибы. Он вытащил этих интеллигентов на природу, на свежий воздух. Потом будет что вспомнить, так и говорит. Интурист, блин, сидишь книжечки переводишь. Да переве... успеете его перевести. А где ты такой осенью насладишься ее, ешь больше не будет. Космос вокруг тебя, в начале стихи, помните? Пусть водку пьет, смеется, и космосом вокруг себя восхищается. Природа и есть часть этого космоса. Что ж вы червик нижние засели за своими переводами и такие друзья нужны да и такие друзья тоже нужны выглядит отвратительно берет заставляет в глотку заливает Ну а как вас интеллигентов чертов еще на природу вытащишь не Ни ела ништяк я на таких раньше всегда западал пишет ежик да а вот эта видимая хрупкость тонкость такая беззащитных ножки поджала вышла сидит там в этих вальничка она. Сердце закололо, ножки поджало, нужно шапекать, спасать баба в опасности. Тем более твоя баба, баба в твоих границах, которая патроны подносит, восхищает своими стихами. Блин, моя-моя, спасаю. Знаешь, ошибка в чем? Думает, что это общение человек-человек. Нет. Не совсем. Это общение жертва жертва? Жертве нужен спаситель которого она превратит в агрессора. Потому что ты не хочешь детей сводить. не хочешь бросать свою мемру, Ты агрессор. Ты мне жизнь портишь. До 40 лет меня промурышь и бросишь, как говорит Варвара. Знаешь? И он защищаясь, потом пытается этой жертве дать отпор. Мол, я ж свою жизнь изменить не могу, ты понимаешь, что такое прочее. Все ясно, все ясно. Знаешь? Она из жертвы превращается в агрессора, она продает на своего спасителя. И тот защищаясь... Опять она из него делает агрессора. Посмел запрещ... защищаться от меня. Мен... Из меня делаешь агрессорах Ах ты, подонок! Леночкой поклялся. <coughs> То есть это карусель. это мозг будет длиться вечно. Он это понял. Он это понял. Казалось бы, расплевался уже с ними, уже пританцовывает от счастья, блин, избавился 1 этот второй. Или он его поставил на место тебя говорят что ты водку с вермут с водкой мешаешь тут такую неросию чё такое говорят ой позор ой позор на мою седую голову <говорит> говорят а леонов не альфач альфач у вас представление об альфачах как вам порассказывали что тысячи теток сотни целок нет альфача они вот такие как леонов да Командует, направляет, пить, заставляет. И так не тени, Палоч, палоч, сам же тянешь. Да, вот такие они напористые. Хочется дать врыло, да. Но любой из них, из -за этих альфачей, заканчивает где? Деда, тебя бабушка зовет. И он побежал. О, уже донесли, уже доложили. И побежал к бабушке. Потому что на каждого альфача есть своя бабушка. из дс очка Да, не та косичка, которая. Делает из него главного агрессора всей своей жизни, на которого она лучшие годы потратила и вообще столько слез провела. <свят> Должен быть виноватый во всех несчастьях ее жизни. Вот чувствует она, что жизнь пошла, прошла не так, как хотелось. И кто в этом виноват? Да вот этот ублюдок, вот этот подонок, алкоголик, и тунеядец и изменщик, Бузыкин, либо Леонов алкоголик, либо еще что-то. Любой бабе нужен мужчина. Крайний, которого она сделает обязательно, крайним, как бы она вначале демки не подавала ему патроны и не восхищалась его стихами. Потом плавник, он становится подонковый. Ой, сердце колит, ой, вы, ой, так тошно выброшусь в окно, говорит она ему. Услышав такое, он же воспринимает это на полном серьезе, что одна куртки бросает из окна. И, в принципе, вот эти вот ручки, мол, вот так вот полечу и я. Вот это. давно бы тебя кинул нахер хер дура ты старая. Но как потом жить с этой смертью твоей? Мы же семья, вот. И эту пригрел, приручил Аллу, тоже, блин, шантажирует его. Ой, в окно выброшусь, ой, мне плохо, ой, я такая несчастная. это та, Варвара, тогда я погибла. Мне надо сдать перевод. Ой, не могу. Я у любовницы. Ой, не могу. Тогда я погибну. Все, пускаю пузыри. На что она живет? Пошел с любовницей в кино. Сидит, ест мороженое, думает. На что она живет? Да какой тебе хер разница? Опять мы и границы. Это Варвара внутри его границ. Хартия переводчиков и студенческая дружба. Он По-прежнему учит. Несмотря на то, что она постоянно ему Палки в колеса, влазит выход на шашни с любовницей. У него вот это мы и его границы. Настолько широки Аж до Дании. Знаешь, аж до Дании. И аж до студенческих лет. Наоборот, широка, широта души представлена в бузыкиной Что вы его демонизируете, блин? Как последние фемки, блин, собрались там на киноклубе. Говном поливали мужчину в трудном положении. Почему не разобраться? Делает херню. Да, делает херню. Кто скажет, что это он все правильно пишет? Давайте подумаем почему он это делает найдем подсказки вдруг там есть какие намеки они есть почему я увидел остальные не увидели М? в архетипах разбираемся а вот это мы слона -то мы и не приметили почему он ушел значит не хлопнув дверью так она говорит в окно выброшусь еще одна смерть на душу не не не пойдет отложим на по послезавтра всем приду обсудим а ты пока а ты пока придешь с себя она забудет, она к завтрашнему забудет все это, понимаешь? Ее попустит, как жену его попустила. Он приш, она пришла, он обои клеит. Она такая, красиво, красиво. И человеческое лицо, и заулыбалось. То есть можно по-людски, как раньше, во время дымки, в молодости. Можно быть человеком без хвоста, вести себя. Можно? Можно. Почему не делаешь? А потому что ходь, удобнее быть жертвой, понимаешь? Жертвой жизнь, которая не удалась из-за вот этого подонка, не за тебя, то что ты клуша, а из-за подонка, который ее бросил ушел к любовнице и довел ее до сердечного приступа, понимаешь? Это и есть главный агрессор, который прикидывается жертвой, завиновачивает спасителя, бросившийся ему на помощь, на спасение, понимаешь? Вот кто главный агрессор в этих отношениях, в этом треугольнике картмана. Проникли. Он не то что не умеет расставлять границы. Он расставляет их слишком широко и их нарушают. Влезли в его границы. Одна влезла на правах жены. Расположилась. Ноги на стол закинула и чмырит его. Токсично его, значит это. Я бы еще могла спать. Не напрягайся, дорогой. В следующий раз сам бери трубку. Купи жене секретарши. Купи цветы секретарши И прочее. Та молодая на правах. Э -м -м -м -м. Типа я твоя подруга. Я тебя понимаю. Не то что та. Я тебе пуговицу не буду пришивать. Коричневый у я пришлю черными. И стихами твоими буду восхищаться. Патроны подавать. И любит. И шьет. И печатает. И вообще, где ты такое еще найдешь? Не искал он, хера. Это ты нашлась. И вцепилась в него мертвой хваткой. Вцепилась. Они все в него вцепились. Вы можете понять? Они прониклись сквозь его границы и расположились там, закинув ноги на стол. Он пытается делать замечания по-хорошему. Общаться, выстраивать отношашне. Им это не надо. Им не надо, правда его, не про вытрезвитель, ни про интуриста. Не нужна она жене его, правда. Ему нужна ситуация, в результате которой можно по щам его отхлестать. И он создает ее. Отлично, она не упускает возможность. И он понимает, так. Вроде свалила, потом опять вернулась. Так, все ясно. Это будет вечно. Эта музыка будет вечно Хочу ли я этого? Сердце кололо у кого-то там, а под конец, похоже, умер он. И с ангелочком отправился в мир иной. Нет, конечно, это самое драматическое развитие событий. Будем надеяться на то, что он, будучи человеком не глупым, поймет. Да. Остров Жохова. Пора туда. Не на тот же самый, куда и дочка. А дочка как? Она соскакивает с этих абьюзивных отношений, пока она была маленькая, молодая. Это жена музыкина Она чем занималась? Она третировала ее. Да, а то у нас повзрослела, стала такой же теткой, как и ее, ее мать, заимела своего личного мужа. Похеру, а Болтус не Болтус, остров Жохова, она на острове Жохова будет с ним делать все то же самое, что его мама делала с папой. К сожалению, да. А с мамой все, все, мама, не может уже до нее дотянуться, даже шторы не может навязать. Все, мам, оставайся с папой, вот, вот, вот кого воспитывай, папу воспитывай. Ты посмотри, до чего ты довела мама. может это не я ее довела, а кто? Ты? Она парирует она не будет за отца нет она всю жизнь видела как мать поступала с отцом но никогда не примет его сторону пусть такая же тетка какая как, как мамаш такая же пусть ей 20 лет пусть она молоденькая кроленькая с остреньким носиком как и не ела вот эта тоненькая хрупкая с стали и все дела да да вот эта видимость хрупкость вот эта видимая она почему мужчину вот так вот воздействует на них и ты не, не видишь опасности в этой хрупкости женской не видишь она есть метода простейшая внимание к деталям и потом на основании этих деталей обобщение на, на основании всех деталей они вот ты увидел как ему чуть ли не в горло заливают значит водку он морщится интуристу и все записал его в омеги это альфа, это бесхарактерный. Нет, подожди, подожди. Помнишь, как он этому режиссеру, редактору, чуть ли морду не забил? У него, он уже лице переменил, сказал, говорит, нечего, не будешь по бабам бегать. По каким бабам? Знаешь, у него на лице было написано, че, блин? По бабам? отец а какое дело? По бабам, не по бабам. Я тебе принес работу. Ты ее запорол на основании какой-то там херни статьи. Сейчас ты мне руки выкручиваешь значит, к 13 еще. Не, не успею, не успею. Он так говорит: не, не успею. К завтраму не успею. Ну, к 13 ну, придется успеть, потому что, ну как бы это. Это вообще заработок на самом деле. Ладно, ладно, хе с тобой. А что у меня с бабами? Не твое дело. Ленинград, город маленький. Большой город, большой. Не в Ленинграде дело, а то, что ты не лез не в свои дела то есть видишь что он не просто так вот все это понимаешь э, типа проглотил тому руку пожал это опять же из области вежливости протягивают даже такое чмо ладно привет но все что это я думал я сказал вот этому парню да тут про что прячешься а как чё прячешь что тут скотина да а что ты в глаза не скажешь ну в общем то могу сказать под конец фильма скажу, он же ему так и говорит, а ты мне не тыкай, блин. И вообще, блин, он же там сорвался потом с катушек, не? сорвался потихонечку. И это был он тоже, он, это был он же настоящий, да. Питер действительно маленький по сравнению с Москвой. Ну, в общем, второй по величине в Союзе он был, по сравнению. Ну, а зачем по сравнению-то? Это отговорка, понимаешь? Ты веришь сплетням размер питера здесь ни при чем и ты здесь изобразила себя хозяина барина господин барин типа своему холопу могу даже за личную жизнь попиннять. чего я тебе перевод принес принес ты меня на 13 это заставил ладно пообещаю чё ты в душ что лезешь чё в душу лезешь то еще тебя там не хватало возможен у них был конфликт в результате которого он Скофилда передал это и вот Варваре. Да. Потому что тот, как говорил, на коленях. Это мо ⁇ Это моё На коленях. На коленях. У хвостатых. У хвостатых. Свои интересы. Понимаешь? Иерархические. Ты на коленях. А тебе face map table Да. Алла капает тонко на мозг, а жена Бузыкина прям выносит рельсы и пишет сам Баусом Так у нее прав больше. Это ее собственный, зарегистрированный, зафиксированный на бумаге. Мальчик для битья. Муж. Понимаешь? Она может с ним делать все, что угодно. Ей из-за этого ничего не будет. Правда, он может сорваться и сбежать. Может. Но она-то его знает хорошо. Что он на такое не поет? Нет. Тем более она так убедительно имитирует сумасшедшую, готовую поехать крышей и скинуться за балкона, след за курточкой. А он, будучи человеком ответственным, с будильником на руке. Нет, не сможет. Не сможет. Она его прекрасно изучила за эти 20 лет. Прекрасно. Алла капает тонко на муж. Да, да, звонит утром, когда жена дома. Подсовывает куртку, пуговицы, хренуповицы. Ближе дальше. Врубает качели там. Ближе дальше, ближе дальше. Ты мне звонил в конце? Ты мне... Она ж бросила трубку, вырвала провод. Но он такой счастливый, приплясывает под музыку из телевизора. ля, -ля. И тут такой звонок. Ты мне звонил, у нас телефон не ты же только ты же присыла этого пташука с часами. Через пташука она передала часы вот эти механические. Все, пока, прощай, навеки Выйду замуж. Она же когда ему ставит ультиматум, выброшусь в окна, до этого она говорит: выйду замуж. За кого? Да хоть за пташука! Ты похеру за кого уходить замуж? Но удастся ли из Пташука? Из пташука ведь веревки! Как из Андрея Павловича, агрессору надо что? надо изобрать жертву и из спасителя ведь веревки когда он начинает дергаться трепыхаться объявлять его в агрессивном поведении ах вот какой а тебя никто не просил а ты тут еще не кричи что ты кричишь затыкает рот и все такое прочее вот. то есть и сам по себе муж как пташук или ребенок это так конечно хорошо бы ну вот из Пташука удастся ли веревки видеть? Из ДС нужен альфач. Альфач, либо тот, кто на него максимально похож, а не какое-то межье чмо, о, которых блин, с которыми не интересно Капает тонко. Да, не то, что тонко, там топорно все. Но да, все продумано. Крайне. И нельзя сказать, что это у нее сработал инстинкт материнский, она хочет женой матерью. Нет. Ты посмотри, как все продумано, и здесь прикрыться ребеночком и созданием семьи – это очень легко и просто. Нет, тут же так же с улыбкой, да? Техиров он сидит, курит, он весь возле пианино. Ну, видно, что разговор с этой Алой там. Хочу ребенка, который, начинает выкручивать текстикулы. Это, наверное, не первый раз уже. Вот начать день энергично с кофе с улыбки с пробежки не знаю отвлечь от всех этих кадавров чертовых он спасается как может побежал куда ты побежал от себя ты побежал от себя это этой нины аллы варвары от всех побежал побежал побежал побежал побежал комично комично а это не шутка он не похож на шута горохова почему так комично ты в такое положение себя ставит мужчина давай разберемся не-не-не, это все дисфункциональные мужчины, дисфункциональные женщины. Как они стали дисфункциональными? Вот дисфункциональные такие вот, а потом раз он обои клеит, она вроде человек приходит, красиво, красиво, говорит она. И на лице прям, ну, выражение лица, да? Ее попустило, и вот она уже не дисфункциональная. Раз, и опять дисфункциональная. Как же так, а? как же так происходит то хамчики на клуб смотрел через силу я импонирую бузыкину ибо он не последний чё в ссср общается с иностранцами знает язык Да ты чё он там до да. преподает елы пал. это был уважаемые люди так он еще все делает не на отвали а по уму он больше добрый но он начинает ему говорить, что вы переводите так, ложово. Бегал и убегал. Ну, и начинает подключать других. Найдите синонимы слова бегал убегал И тут они, значит, помогают товарищу. То есть он и сам обучает. И весь коллектив вот этот вот ученический, студенческий. Подключает кубу, мол, вот смотрите, это все синонимы. Ну да, да, да, да, ты же переводчик, ну что ж ты. А этот к нему, поставьте мне за затчетку. Он говорит, так, дорогой товарищ, ты будешь косячить. Он не хочет тиражирования этих варвар. Потому что вот этот вот, который не может бегал но убегал, разными словами написать. Ты стоишь такой же Варварой, тупой, который ни хера не может. Только конвенция Хартия переводчика в гласе том, что наилучшему пониманию между народами должны способствовать переводчики, а ты будешь только способствовать ухудшению понимания своей косноязычностью. Не стал не поставлю тебе. Давай-ка, напрягись, напрягись. Потому что я вот тут помогаю 20 лет такой Варваре. За нее все делаю. Не хочу, чтобы еще одна такая Варвара нарисовалась. Давай, давай, давай, пока студент, давай, давай, как я в студенческие годы тоже приучал себя к порядку. И часы с будильничком завел, да, чтобы все успевать, чтобы стать мировой величиной в переводческом мире. Да, издание ко мне, профессора приезжают, консультируются. Это вот Амежья морда? В как... Где вы увидели здесь Амежью морду и Плута? Нет. Мужчина в трудной ситуации. Не глупый мужчина, состоявшийся, да. И на старости лет, но ну, мечтающий немножечко по человеческому отношению к себе, все-таки как бы тоскующему. Потому что что-то и родная жена как-то не очень, и дочь как-то... Все, они же там же пронзительная сцена, где они плачут с Гундаревой, те их записывают, якобы. Гундарева изображает там патриархальный устроит Ты их отпускаешь? Они тут уезжают на Северный Полюс. Имитация патриархата, типа спросим у папы, отпускает ли он? Ты их отпускаешь? Нет, я их не отпускаю на Северный Полюс, куда-то далеко. Да вы что, институт не закончила? Может, с этим чертом она расплюется и все. И погибла. И опять сядет мне на шею. Доченька родная. Он хочет ей дать образование, чтобы она выучилась. А она бежит от института и от мамаши на Северный полюс с первым встречным поперечным. Лишь бы не видеть вот эти издевательств. Знаешь? Над отцом. Да. И тут такая игра в патриархат, ты их отпускаешь? Нет, я их не отпускаю. А мы уже и билеты купили, и два, на два года контракт подписали. Так что игра в твой патриархат, папа, никому не интересна. Это мама изображает. А мы даже изображать не будем. Уже все мы решили, без тебя. Так что давай, пой песню. Может еще то сплясать на радостях. Они оба плачут, слезы на глазах, потому что понятно, что смысл их жизни, смысл их совместного существования под одной кровлей, ребенок. Вышла замуж и уехала на крайний на Северный полюс. Все. Ничто ни его не держит при ней, ни его не держит, так сказать, в рамках вот этого приличного мужа и отца. Все, дочка уехала. Остаюсь один на один. Раньше она могла часть энтропии скидывать на дочку. Там шторы ей навязывать, там наезжать что непослушно, еще институт бросил связалась с каким-то столовым Часть огня на себя. Теперь она уедет. И он будет на растерзании у этой Нины. В полной ее власти. Он это понимает, да. Дочка выросла и улетела из гнезда. Смысл его жизни. Все детей все ради детей. детей. Потом: раз, а где они дети? А все их нет. А как же смысл жизни? А его нету. Ты не знал? С <système> добрым утром, дядя. То есть, все вот эти. Вот то, что он терпел, издевательство, всю жизнь. Ради чего? Не ради чего. Вот игра в семью, так называемую, крепкую патриархальную. Ты их отпускаешь? Нет, я их не пускаю. А всем похеру. И вот у него слезы на глазах, у этой слез на глазах. Да. И веселая песня, совсем не веселая. Общался с иностранцами, знает языки, преподает. Лекции читает джеки сдает всяких писать разных не какого-то одного какой-то у него там фаворит на коленях, на коленях может в любой за, за три дня с 10 с 9 по 13 за четыре дня перевести там что-то недоделанное то есть у него все все горит понимаешь? все на руках за это берется за все иностранца в гости да, дверь открыта для всех для леонова для иностранцев всех то есть человек общительный он там врет его предъявляют значит бабы какие-то он там врет так друзья вы не заметили зачем он врет это же ложь во спасение не надо лишнего болтать. Не, тем более может быть это, этого ничего нет она там себе напридумывала там тебе звонят и в трубку дышит почему ко мне ошиблись номером почему ко мне Ничего у него с этой Аллой нету. Просто они обнимаются, стишки друг друга целуют, э, целуют <смех> читают. Может такое быть? Может. Может! Представьте себе, нашел Эльфийку. Он искал эльфийку и нашел. Ему не надо, гидравлика не нужна. Он уже старый. <смех> а вот по-человечески хочется. Дома такого нет. Это обещала И вроде бы имитирует. Поверил на свою голову. Поверил. Да, знает языки, эмпатии обладает, преподает, да, все успевает, на хорошем счету, хороший друг, товарищ, сосед. Где там вы что в нем плохого увидев? Он врет. То есть ты не видишь разницу между того, что взять вы вывалить всю правду матку, да? И тут начнут его за сердце хвататься. Одна хвататься, вторая хвататься, третья в окно полезет. Потом, может, он не врет. А представь, что он не врет. Он так и говорит, я был на дне рождения, я туда звонила. Ладно, я скажу тебе правду, я был в отрезвителе. Тоже может быть правда. Тоже может быть правда. Я был в отрезвителе, да. Мы выпили на работе. Не у того чувака, про которого он говорит, а у другого, что мужчина не может... Понимаешь, вот это, говорит, алкоголизм, советский алкоголизм, погубивший мужчин... Вот это, сам алкоголизм и его имитация была легальной формой мужского побега от бабского абьюза. Понимаешь? Ой, ну у меня такой алк... он же у меня пьющий, он же у меня алкоголик, он же у меня рыбак. Да, да, я такой, да, да, только мозг, не делай мне. Пойду с мужиками в гараж, пойду поеду с мужиками на рыбалку просто задержусь после работы где-нибудь как афоне лишь бы не с тобой дорогая моя как же так он начал с тобой пить да -то, как хорошо прекрасно ему жилось с под богом с тобой что он запил, запил вот алкаш вот алкаш то а? спился врет но он еще такой вот он интеллигент тем более у него такая деятельность, не имитация бурной деятельности, как там в разных кино, не там бюджет, ну не бюджет, они а пере, бумажки перекладывали. А у него как? Вот текст, вот перевод, вот публикация. Там, ну, это без дураков. Без 20-12 он на работу, но там он потом беготня весь день, да, из редакции туда-сюда. Тем более у него, может быть, была пара к 12 идти. И потому утром мог и пробежаться, и посидеть с интуристом. Там же институт показывают, да, этот Ленинградский государственный университет, по-моему, да. Вот, у него начинаются пары. в 12, все, он даже пришел пораньше, получается. То есть, я так вот посмотрел, думал, что он опоздал, на самом деле нет. Он пришел вовремя он там в фильме весь фильм бежит не только вот эти две пробежки с туристом из автобуса по мостовой там вдоль реки марафон конец марафона какой смерть конец фильма какой смерть а он так и говорит завтра на кафедре в 7 часов знаешь такое кафедра ну экс-катедра э, типа папа римский когда говорит экс-катедра Нарочительно получается с кафедры, он, в православии это Амвон. На Амвон ставится гроб во время отпевания. То есть он приглашает свою любовницу завтра в 7 часов на отпивание в, в церковь, где на, в 7 часов на кафедре будет лежать его хладный труп в, в, в, в гробу. Понимаешь? Вот он что говорит ей. И уже ангел-хранитель звонит. И жена остается в прошлом, закрываемая дверью, крышкой гроба. на стоит вот так, прижавшись к стене. Дверь открывается, слоняет ее. Появляется ангел Херувимчик! Вот эти кудряжечки, вот это не от это ангел! Вот зачем нужен был этот, этот турист. фргшный вот. Ничего не понимает по-нашему. Надо ему всего учить. Ну что, вы готовы, сэр, товарищ? Да, готов. Полетели. хамчики еще Бузыкин профит своего дела, да? Он такое нужно потратить много труда, времени, сил, гореть надо так, да? Он же как говорит, я сейчас быстро в Арваре переведу два абзаца и обратно. Она говорит, ты что, сначала начал? Да, тут все надо переделывать. И он переделывает, теряется счет времени. А часы она забрала у него, Хала-то. Так бы ему сигнал подал Он не просто так он и с собой носится, с этими. Чтобы действительно, счет времени не терять. А та ему помогает. Он давно ушел, сообщает она. Она такая: Ах, он ушел! И не пришел ко мне, я здесь мерзну. Ну, пошел нахер подонок. Они между собой, вот эти бабские, там, эти хвостатые отношашни, да? Типа, не лезь, он, не, меш... не мешай, он тут мне <соцентральный> за меня работу делает. <соцентральный> Пошла к черту остается крайним да и он звонит а дорогая то она все неправильно сказала когда он сказал что меня нету я здесь был час ночи она уже спала на самом деле да ты мне больше сюда не позвонишь и вырывает понимаешь если над отношениями надо работать это не отношения, это абьюз хорошие человеческие взаимоотношения над ними не надо работать они Ах, да их ни с чем не спутаешь, скажем так. А как там как только возникли там какие-то трудности, непонятности, нестыковки, это значит что? Это значит, что у кого-то хвост полез. Да, стал проклевываться хвостик. Возможно, из-за того, что она поехавшая, и как он говорит, плохо себя чувствует. То есть с ней не все, слава богу, она просыпала, и он ее будил заранее. Понимаешь? Чтобы она не проспала. Сейчас он убежит, и она проспит. Он не успеет вовремя вернуться, чтобы ее разбудить. Он ее будет заранее и одновременно говорит что мы побежали. Я побежал, не смогу тебя разбудить, проконтролировать твой подъем вовремя, понимаешь? Вот еще как. Он не похож на того человека, который вот делает что-то такое на зло. Сейчас как разбужу тебя. Он про ну побудоч, побудочка такая, знаешь немножко за, за час уже уже сон такой не крепкий будет, она там вот типа придет в кондицию, потому что когда вот она ночью его застает, вот эти распущенные волосы такие спадающие вот этот халат, нездоровая нездоровая, вот такой вот, хорошая актриса, она одновременно может сыграть что чего угодно и попустила ее, когда она увидела обои, да, вроде она такая по-человечески, да да красиво красиво, зелененькая ерунда да ну муж слава богу муж нормальный хороший человек состоявшийся личность чушь мне еще надо как бы она могла все сказать ну да там чудит может не факт может там ничего нету это я так себе понапридумывала да попустила а до этого она такая рвет хорошие вещи выкидывает в окно Видишь, до чего ты меня довел как бы она ему говорит поднимая руки вверх. Какой же ты да, подонок мерзавец, да? И врешь. Так он врет, понимаешь, чтобы тебя спасти. Ну, не обязательно детям и тем, кто себя ведет как дети, знать всю правду. Ну, не обязательно. Ну, запил, загулял, встретил старого товарища, однополчая. Неважно, где, какая разница, на кавере. Вот потому он по четвергам с Леоновым и принимает, чтобы... В случае там сказать, а чтобы она не сказала, так ты ж вообще не пьешь, ты ж вообще не пьешь, а тут он, ну как, не пью, мышь вот с этим, с Леном -то, то по четвергам, да, а я люблю, да, просто работы много, вот я потому не злоупотребляю, а так я могу, да, время от времени, да, а тут менты нагрянули, да, вытрезвитель это ж могла быть правда, могла быть, могла, просто он не лжец, он не плут. Плут, подразумевается, кто врет, как дышит. Понимаешь? Он не плут, он даже врать не умеет, на самом деле. -то. Он врет, у него все на лице написано. Настолько вот это вот... Прос не простак, а ну, хороший человек, на самом деле. Знаешь? Хороший, честный человек в, в двусмысленном, в, в таком вот положении, в которое его затянули вот эти тетки все и эти, все эти три тетки. Он хороший, он образный, я же говорю: реальное, воображаемое, э, символическое, там много символического. Он весь насыщен. Кстати, номинировался на Оскар, точнее, э, был вариант, что он будет номинироваться на Оскар, как иностранный фильм, но из-за введения войск в Афганистан там э, начались санкции, вот эти вот начались терки. В общем-то, это круче, чем всякие вот эти вот э, Москва слезам не верит, вот, всякий, вот, понос вот он бы да то есть реально режиссер сделал не какой-то проходной фильм нравоучительный где изменщик в конце наказывается трояля все бабы довольны все хорошо нет там когда снимали почти вся киногруппа мужчины были в таких ситуациях когда-то либо в тот самый момент когда снимали кроме самого басилашвили но тот через несколько лет потом признавался да Приходил к Данели и говорил, а я понял, про что мы снимали. Теперь я понял. Она <с> а и вопросы Данели говорил, ну обычная ситуация. Ты пока не был? Это... Вот как раз, может, по фильму поймешь, там пригодится <с> обычная ситуация. Ну да. Обычная ситуация в Серпентарии. ГД, чтобы... Там же как? Берлинский кинофестиваль, ГДРовские товарищи могли бы возмутиться. Ну как же ну такое? Ну тут ГДР, мы же ФРГ, они сделали из немца... Из немца сделали датчанина. Я же говорю, зачем, почему у него цепились? Из-за фактуры. И не ненаигранной, не от мирности. Понимаешь? Не наигранная она. Он действительно не вписывался, ну никак не вписывался. Ни в эту кухню, ни в эту... Его что... Вышиванку одели, да? <свят> Не в пи... Это ангелочек, херувимчик, ангел-хранитель. Такой вот приходит к себе, как домой. <свят> а побежали, а побежали. Я от своего крокодила готов бежать с тобой, дорогой господин Бил к Хансен. По лужам. Лишь бы с этой мемрой. <свят> Не встретиться.